Бля, это вообще полный пиздец. Выпало в редке задание. Ну, хуй делать придется. Бля, мне кажется, он так въебёт сейчас нахуй. Пиздец. Бля, мне так стрёмно нахуй. Ха-ха-ха-ха. Бля, чек, сколько он в то примерно хоть... Бля... Блядь, она сейчас как-то... Ебать нахуй, охуеть, ебать, пизда мне от мамы нахуй.